Ребята, всем привет! Сегодня хочу записать видео о процессе переноса персонажа с сервера на сервер. Мне только что буквально пришло письмо из техподдержки, что у меня отключен родительский контроль. Вот, Я этому очень рад. И так как он отключен, у меня появилась эта кнопочка внутри внутриигровой». Вот, и я сейчас смогу бесплатно переместить своего персонажа на другой сервер. А, так как на моем сервере текущем а, все уже давно перебрались. Вот. И ну, записываю для тех, кто будет переместить, как это выглядит, чтобы посмотрели. Вот. Вот. Первоначальная вкладочка вот эта тут. Такие вот кнопочки. Надо нажать услуги. И бесплатный перенос персонажа. Вот, нажимаем оплатить. А на самом деле ничего не оплачиваем. Выбираем игровой мир. Вот, выбираем, выбираем персонажа. Мой маг. Вот, другой игровой мир. И выбираем. Ну, я хочу вот на испанский сервер. Вот. Нажимаем Далее. Теперь. закрываем, вот тут появилась появилась такая шестереночка, вот и ждем ждем результата, вот пока что нажму на паузу, потом продолжение включу, дальше запись Вот, буквально через несколько минут появилось такое сообщение. Бесплатный перенос персонажа уже вас ждет. Нажимаем ОК. Выхожу из игры и меняю язык, чтобы, чтобы посмотреть персонажа на другом сервере. Так, язык я поменял, и вот он автоматом меня закинул сразу на этот сервер. Я тут недавно создавал одного персонажа, вот такого. и вот мой персонаж. Не знаю, имя у него, наверное, не меняется, как он будет у испанцев отображаться не знаю не важно вот закажу в игру а нет вот все таки нужно поменять персонаж а, сейчас сейчас что-нибудь придумаю Пусть будет так. Окей. Okay. Вот. И заходим в мир. ура тут какие то ошибки из-за модификации надо их отключить те которые не работают так перезапускаем так ну и вот Мы на испанском сервере. Посмотрим, кто тут есть. 44 игрока. Много 70 уровневых. Вот лесу тиракар, друиды собирают траву, видимо. Ну вот, в общем, такой вот небольшой ролик. А, все золото сохранилось. Все сумки сохранились. И банк тоже весь сохранился. Ну, крутяк вообще. Все четко. Все отлично. Класс. Я доволен. Ну ладно, вот такой вот ролик, всем спасибо и пока.